Первое долготерпение Господь проявил это в Ветхом Завете. Мы почитаем бытие с главы 6. Господь создал мир, создал пресмыкающихся, Господь творец, создал человека. Но люди, они развратились. Творение Господне, оно стало вообще под угрозой всего. И в Бытие тут описано людей, которые жили не как мы, а жили по 800 лет, по 800 лет. Ихняя жизнь, она стала для, в, лице, в лице Господа, она стала зло. И в Бытие, в шестой главе, мы это четко можем посмотреть, с 5 стиха и увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло на всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбил и сердце свое, и сказал, сотворил. От человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я рассказал, что создал их, но и же обрел благодать пред очами Господа. Здесь в переводе получается иврит. Там идет не раскаялся Господь, это понимание раскаяния, это наше понимание, что человек раскаялся. Господь никогда не раскаивается. Здесь слово идет сожалел. Представьте, Господь трудился над этим, как Творец. Шесть дней работал, седьмой почил, все. И увидел, что все идет, что к человечеству это зло. И он здесь, ну, написано не рассказывается, а сожалел о своем труде, о своем времени, о своих всех творениях он сожалел. И он решил, к сожалению, потопить землю. Увидел только Ноя и его семью, которые обрели благодать в Господних очах. Я думаю, что все знают историю Ноя, и она очень сильно касается людей. И вообще Ной Ноах это покой переводится. Теперь я хочу, чтобы мы представили такую картину, что Ной он дал э, Ною строить ковчег. Представим картину. Ной начал строить ковчег в то время, когда люди развращенные, когда э, люди в глазах у них зло, ихние дела зло. Ну, начал строить ковчег на том месте даже где не было признаков воды это не море не реки вот, как бы, Бог дал ему строить ковчег открыл ему что будет потоп вот. И мы можем представить эту картину это же надо заготовить материалы это же надо все привести. А строил он это все на протяжении 120 лет это здоровый корабль это площадка, где нет вообще намека на воды, вообще никакого. И задается вопрос такой, почему Господь, если Он решил потопить все живое, зачем Он обременял Ноя, зачем, зачем ну, такие стражда... страдания с, с работой у Ноя и его семьи 120 лет? 120 лет это строил. И ответ, он есть в Библии он в Новом Завете это мы откроем Второе Петра Второе Петра здесь написано, что описано, что тоже Прежде всего, знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие пришествие его. И с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так же, так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Потом тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда. И погибели нечестивых человеков. Ветхий Завет, да, Бог потопил все живое водой. А здесь написано, что второй мир, на второй мир Господь, Он приготовил огонь. Огонь. А симптомы те же. Ной строит ковчег. И люди, видя это, подходят к Ною и говорят: Что делаешь, Ной? Строю корабль, где нет воды, где нет намека на воды. Ну, пошли. Также написано, что женились, выходили замуж, покупали. В общем, одним словом суетились. Те же самые симптомы мы видим и сейчас. И здесь дальше написано тоже 2 Петра вторая глава 5. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды» когда навел потоп на мир нечестивых». Видите, зачем Ной строил эти 120 лет зачем, э, корабль? Господь обременял его на строительство, потому что проповедник правды Ной вот, с каждым разом, когда к нему задавали вопрос и говорили, что «что делаешь? Строю корабль, ибо Бог по милости своей, долготерпению». Он в конечном итоге погубит этот мир. Покайтесь. И опять, и опять, и опять. Видите, милость Господня, она милость грешникам. Потому что вот эти 120 лет милости и долготерпения, это милость грешникам. Потому что 120 лет Господь через проповедника Ноя, Он людям доносил, что случится так и так. Поменяйте свое поведение, покайтесь. 120 лет. И в конечном итоге люди не поменяли это ничего, и Господь все это уничтожил, Господь уничтожил это водой. И после этого, когда уже сыны Ноя вышли на сушу, он уже сказал, что уже не будет человек жить 800 лет, достаточно уже 120 лет, потому что недолго ему будет дух мой, и я уничижаем или там написано так вот поэтому как бы то время а на это время написано в новом завете господь приготовил как тогда воду то сейчас получается огнем огнем один получается будет забран а второй останется на земле как в новом завете написано и поэтому Ною он дал вот это задание проповедовать 120 лет, надеясь, надеясь Господь своим долготерпением и милостью, надеясь, что люди все-таки осознают, поменяются, покаятся. Видите, он мог сразу это уничтожить, перенести их, но по милости Господней произошло вот так вот. Аминь. И... Дальше Господь даровал людям закон, и мы посмотрим, что долготерпение Господня и милость Господня к тем, кто слушает Господа, и к тем, кто не слушает. Это второзаконие с главы 28. Если ты, когда перейдешь за Иордан, это люди, которые получили закон, которые знают уже Господа, которые знают уже слово Господня. Будешь слушать голоса Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов, и придут на тебя все благословения. И тут дальше идут описаны все благословения, которые получит человек, когда будет слушать Господа. И благословен ты в городе, благословен Плод чрева твоего, благословен ты при входе и выходе, благословен твой урожай. Тут очень много благословений, которые Господь дарует людям, которые слушают Его, которые будут, которые будут выполнять Его законы. Аминь. Но, к сожалению, дальше с этой же главы, в этой же главе, дальше идут и проклятия. Да. Если же не будешь слушать, и дальше идут проклятия. Видите, ну, человеку он свойственно выбирать, конечно, благословение. Проклятие – не, не, не, это не мое. Но мы, мы видим во второзаконии, что проклятий что-то в два раза больше, чем благословение. Вот. И человек, который получил, получил слово «познал Господа», и здесь даже идут такие же проклятия, что если не будешь слушать глаза Господа Твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления, которые заповедуют Тебе сегодня, то придут на тебя все и пошли. Проклятия будут, житницы твои, проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. И здесь очень много проклятий. Нищета, болезни, бедность, поругаем и прочее, прочее, прочее. Но обратите внимание на очень такую деталь, где Господь по милости и долготерпению, как Он благословляет, если вы посмотрите, то благословения, они идут как бы пошагово с каждым разом. Например, если будешь слушаться, то благословит тебя Господь, житницы твои. Раз ты слушаешься, слушаешься слов, дальше идет. О, молодец, дальше еще. Видите, не все сразу все благословения. Дальше, ступенечка следующая. Если будешь слушаться, паразит пред тобой Господь врагов твоих. Дальше ты слушаешься, идешь, живешь, выполняешь, служишь Богу. Дальше, пошлет Господь на тебя благословение. Видите, милость Господня, долготерпение, оно как бы в добро человеку. И в конце уже, в самом конце, когда вот благословение... Написано, что уже последняя ступенька, что сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте и не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа. Видите, уже потихоньку, потихоньку, по ступенькам благословение Господь делает человеку доброе имя, которое уже работает на этого человека, который вот он прошел вот эти все ступеньки благословения Господне, и уже в конце он уже идет, он будет главой. Это уже последнее благословение, которое как бы уже имя работает, уже доброе имя Господа в человеке. Оно работает на человека. И вот это благословение уже человек благословен полностью всеми благословениями. Также и проклятие. Тоже идут ступеньки. Если человек какой-то оступился, то здесь Господь дает... Проклят будут житницы твои, э, твои, и кладовые твои. Житницы это финансы. Раз человек оступился и зарплату не дали, ну житницы это же, как кто понимает, вот. И человеку дается шанс. Видите, долготерпение и милость Господня и в этом проявляется, потому что Господь хочет, чтобы не надо дальше уже получать проклятие, Исправить где-то свой путь. И наполню жидницы твоих. Вот. Но человек по-другому. И Господь уже дальше идет. Пошлет на тебя проклятие, смятение и нечестие. В всяком деле рук твоих. Вот и руки будут, тяжело будет рыба. Опять человек упорствует, опять как бы. И дальше Господь ну покайся, Уже видите, долготерпение Господня. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, это кто на огороде работает, тот очень хорошо это знает, опять, и видите, в проклятии, самое последнее уже проклятие, которое Господь, Он говорит, и возвратит тебя Господь, когда уже человек уже не отошел от своего греха, не изменил свой путь, в последнем проклятии, он здесь говорит, и воз, уже все, уже к человеку не достучаться. «И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, в котором я сказал тебе, ты более не увидишь его, и там будете продаваться врагам вашим, в рабов и рабынь, и не будет покупающего». Это вообще последнее, что может быть. Что такое выход человека из Египта? Это означает выход человека от рабства греха на вольную жизнь. Человек покаялся, и он выходит из Египта. А последнее проклятие это человек, пройдя путь, у него был шанс, он что-то прошел, что-то узнал, испытал, Бог его благословлял. И если такой человек отошел от Бога, то Бог по долготерпению касается Ему вот такими ступеньками, не хватая зарплаты, там еще что-то, чтобы человек возвал Господу. А уже когда человек полностью уже, то Господь говорит, возвращу опять в Египет, возвращу опять в это рабство и все. И человек уже только подкашивается, понимаете как. Поэтому Господь говорит, что дал, по милости своей дает благословение и проклятие и даже в проклятии, которое здесь написано господь милует людей и долго терпит. видите потому что он дает тесноту чтобы человек исправил свой путь или еще какие то вещи вот израильтянам он давал пустыню господь хороший учитель там где были васильки и змеи скорпионы и после этого люди израильтяне они больше доверяли господу Поэтому мы выбираем благословение, мы выбираем слушать Господа, и все благословения, которые дарует нам Господь, человек ощущает, человек ощущает долготерпение Гос Господне и милость Господню, и мы славим и прославляем нашего Творца. Аминь.